Минимальный бинар у нас приблизительно сколько стоит? 0,01 Ну, это около 100 долларов Ну, ну давайте так, ну, да, чтобы ровно было Так, чтобы поровнее было считать, да? Там, мы же все-таки надеемся, что биткоин еще чуть-чуть там пойдет там, Ну, хотя бы чуть-чуть Вот, а, а, Дядь Вов, у меня еще один вопрос есть А максимально какой бинар можно разогнать по апгрейдам? 3200 3200, окей то есть в следующие 786 мест, которые будут проданы, то есть за эту я буду получать 17%, правильно? Да. Ага, окей, значит я все правильно понимаю. То есть если вы вот сейчас этим близким, своим людям, будете рассказывать про криптоноида, для того, чтобы его зафиксировать на полгода, то когда эти люди будут дальше развиваться и апгрейдиться со 100 до... 3200, вы получите 17%. Да. Правильно я говорю? Да. 100%. Хорошо. Давайте 100%. теперь посчитаем. У нас есть вот бинар. С одной стороны у меня, допустим, 1000 человек. И с другой стороны у меня 1000 человек. Если мы считаем по 100, это получается объем какой? 100 тысяч. 100 000. Сейчас я другой карандаш возьму, чтобы было понятно. 100к. Правильно? И здесь... 100к. 17% от 100 тысяч это сколько? 17 тысяч. 17 тысяч. Это мой доход, правильно? Да. Вот смотрите, это всего лишь тысяча человек, если что, да? Ну, 2000 человек по факту. Просто по соточкам. А теперь давайте сделаем Я так, что умножим еще все это дело на 32. Понятно, почему умножить на 32? Понятно. Почему? Потому что в 32 раза увеличивается автоматически, не зависит от вас. Давайте я вам еще раз расскажу. Каждый человек, который у вас... вот Мне кажется, сейчас большинство из вас только жетон провалится. Мне кажется, вы просто еще просто нифига не поняли вообще, что это за сила этого маркетинга. Давайте, готовьтесь к жетону, пристегнитесь, кто слабонервный. Начинаем. Умножить на 32. Товарооборот тогда какой получается, дядя Вов? Получается 3 миллиона двести. Три миллиона, давайте вот, прям вот так вот нарисую, 200 тысяч, ну, пусть долларов, да? Mm -hmm. Товарооборот, правильно? Yeah. И здесь то же самое. 17 процентов, кто мне посчитает, от 3-2 от миллионов, это сколько? No, 40, 30, у, у, у Александра уже все, он за голову взялся. Это 500 тысяч минимум. Ну, что значит? Я хочу цифру. 544 тысячи. 544 тысячи тысячи вот так вот, к долларов, правильно? Ребят, это на тысячи всего лишь участников, а у нас осталось семьсот шесть мест, чтобы вы понимали. То есть я понимаю, что кого-то уже сдуло и кто-то уже понял, но ну, дослушайте до конца, что я хочу донести то. А теперь представьте, вот я сижу такой, думаю, да нормально, что там, ну ну еще пол две недели еще посижу и за две недели раз и закончилось Раз и за две недели закончилась а, вот эта вот табличка и включилась новая. Новая у нас будет включаться уже... Где это у нас было? Вот. 17. 16 тысяч. Это будет 15,3. Это будет 15,3%. Да. То есть человек уже теряет... Видите, сколько? 1,3% теряет. 1,3%. От 500 тысяч, ну немного. немного. Ну немного. Ну немного. А потом кто-то еще вот это прощелкает а теперь кто-то еще это и это вы понимаете к чему я вас сейчас подвел Чем быстрее все залезли. вы теперь понимаете сила бинара который у вас есть представьте как гуманно сделано человек заходит со 100 да ну грубо говоря и его система разгоняет до 3200 то есть по факту каждый человек который у вас сейчас пришел на криптоноида принесет вам 3200 товарооборот нормально самое само главное сделано это автоматически да самое главное автоматически потому что если бы было не автоматически люди бы может быть не развились туда давайте я вам покажу что что владимир имеет в виду автоматически да да Толь. еще я прошу прощения ты можешь сейчас это вытереть и прямо вот на новом чистом листе нарисовать вкратце по как со 100 до 3200 человек доходит вот просто. Не, да, да, да. Да. Сейчас, я, сейчас, сейчас, сейчас, Юр, я вот это доскажу и, и стремся и сделаем. Вот теперь обратите внимание: 70% денег, которые вы зарабатываете с бинара, вы сразу же получаете и выводите мгновенно. Все с этим понимают, да? Все себя дают в этом отчет, да? Окей. Okay. Смотрите, а 30% куда уходит, ребят? Upgrade. На апгрейты, Окей. Okay? То есть хочет он или не хочет, он эту сумму вывести не может. Он по-любому вот до сюда дойдет, и только лишь потом только потом он будет выводить по 100%. Суть теперь ясна, почему это так круто? Почему даже каждый на сотку вам интересен? Почему он еще интересен в бинаре на сотку? Давайте я вам расскажу. В бинаре есть такая фишка очень важная. Она называется чувство потери. Знаете такую штуку? Uh -huh. а, вот я лично разговаривал с одним человеком. И, ну, бинар вот так примерно устроен, да? Вот я разговаривал с одним человеком, они вдвоем пришли на презентацию, мальчик и девочка. А там был один человек, который проводил презентацию. Вот он ее проводил, проводил, и этот говорит, блин, огонь, как мне нравится, супер хочу вообще. А вот этот мальчик говорит, тоже мне нравится, вообще вы такие молодцы, так классно все. В общем, говорит этому, все, договоримся на завтра, и я прям завтра прихожу и оформляюсь. Он говорит, это да вообще не вопрос. Записал его в календарь. И забыл про него. А эта девочка говорит, а я не буду ждать до завтра. Мне прям сейчас охота. И она берет, ну, а здесь вот, допустим, сильная нога была. Да? И она берет и регистрируется. Давайте вот так вот, чтобы ну, как было понимание. А, берет и регистрируется вот здесь вот. Вот эта вот девочка. Вот эта вот. Зарегистрировалась. А вот этот приходит завтра. И регистрируется под этой девочкой. А эта девочка была такая активная, что она принесла 50 тысяч партнеров. 50 тысяч партнеров за полтора года. А за счет того, что вот этот мальчик подождал ее всего лишь до утра, то он встал под нее. И 50 тысяч партнеров про него пролетели, как, как знаете, так. Сейчас как бы смешно сделать, чтобы вам понравилось. А потом он с этой девочкой в одном офисе работал. Каждый день на нее смотрел и радовался за ее успех. А представьте, что он мог бы радоваться за нее успех, когда бы он был здесь, если бы он сразу же принял первое решение – а 50 тысяч партнеров было бы здесь а как вы думаете повеселей было бы этому мальчику вот это бинар детка вот так бинар устроен и не так что я там сижу кукую у меня есть время да нет его нифига если у тебя мозги есть и считать умеешь. понять не стало про бинар теперь бинар лишь -то автоматом заполняется Ну да.